Мое выступление посвящено планированию проекта. То есть сейчас Елена Львовна вам рассказала, что такое проект, откуда он вообще взялся, какие условия необходимы для успешной реализации проекта и какова классификация или типология проектов может быть. А я хочу немножечко подробнее остановиться на планировании. Почему на планирование? Потому что плани... Корректный... корректно сделанное планирование – это уже половина успеха какой-либо деятельности. Итак, ну, вернемся именно к учебному проекту. Значит, что такое учебный проект, я хочу напомнить. Это деятельность заранее запроектированная, осознанная, совместная, целенаправленная. Из этого определения мы можем выделить ключевые слова. Ключевые слова ⁇ это цель, задача и план. Вот на этих трех китах, на этих трех базовых понятиях и базируется процесс планирования проекта. Итак, значит нужно начинать с цели. Поставить цель, то есть что мы э, хотим достичь в проекте, что мы хотим сделать в проекте, для чего вообще этот проект создается. Но формулировка цели – задача важная не только для проекта. Вы на экране видите как бы две цели. Вот первая цель – хочу получить много денег. И здесь сразу начинают э, возникать вопросы – много – это сколько? Для ребенка 5 лет тысяча рублей – это очень много денег. Для бюджетного работника, как мы с вами, 100 тысяч рублей – это уже тоже много денег. Для олигархов каких-нибудь, для них, наверное, миллиарды долларов – это уже много денег. То есть мы видим некую расплывчатость цели. Потом получить. Что значит получить? Получить как заработную плату, получить как наследство от бабушки, выиграть в лотерею или накопить – Непонятно. Значит, можно переформулировать, то есть мы видим, что э, не конкретная у нас цель, неясная. Если переформулировать ее, значит, заработать миллион рублей в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, но ну, 16 уже не, не актуально, цель становится понятнее. Уже э, появляются какие-то временные рамки. Появляется какой-то результат, достижимость которого мы можем измерить, то есть определить, достигли мы результата или не достигли, насколько мы приблизились к результату. И становится очевидным способ достижения цели. Очень часто, к сожалению большому, в проектах встречаются... То, что я называю псевдоцелью. Вот такие формулировки, вы можете их прочитать на экране. Здесь э, очень такие умные, правильные слова, но не дающие понимания о том, что же должно быть достигнуто в конечном итоге. Мы говорим сейчас о проектах. Каждый проект имеет свои временные рамки. Проект может быть длительным, но не бесконечным. У цели должны быть, у нас должны быть и инструменты, которые позволят нам понять, достигли мы цели или еще не достигли. То есть вот это вот. То, что на этом слайде, это все не годится. Значит, цели должны быть следующими. Значит, четкая формулировка, чтобы было понятно, о чем речь. Должны быть они измеримыми. Как я уже говорила, должны мы понять, изме... достигли мы цели или нет. Должны быть достижимыми, но... Э для проекта не, не так, чтобы легко достижимо. Достижение цели должно требовать каких-то усилий. Ну вот эти правила, которые на слайде перечислены, они относятся к любому цели, так, целеполаганию, скажем так. То есть четкость формулировки, конкретность, измеримость, достижимость. Должны быть достаточно важные вещи в целях, не мелкие задачи, рассчитанные на определенный период времени, должны быть позитивными и должны быть согласованными между собой. Это относится к формулировке целей не только для учебного проекта, а вообще для любого вида деятельности Существует ли инструмент, который нам позволит определить, насколько хорошо сформулирована наша цель проекта? Да, такой инструмент существует. Это методика SMART. Значит, По пяти критериям оцениваются цели. То есть конкретность, измеримость, достижимость, насущность, определенность во времени. Вот первые буквы английских слов и дают вот такую аббревиатуру SMART. Как ее применить? Ну, допустим, возьмем цель из конкретного проекта. Это взято из конкретного учебного проекта. Вот она звучит так довольно разумно. У каждого, своей, у каждого учителя математики в голове сразу складывается какая-то картинка. Но эта цель, если мы ее начнем по пяти параметрам выше мною перечисленным проверять, мы увидим, что. Ну, как бы какая-то конкретика в этой цели есть. Конкретика, что формулы математической статистики, их применять для обработки больших объемов информации. Но не ясно, насколько больших, какой информации, какие, выбрать, какие формулы считать основными, какие нет. Измеримость, да, цель измерима. Мы можем в конце проекта дать тестовую какую-то работу и посмотреть, учащиеся владеют формулами или не владеют, могут решить задачи, не могут решить. Достижимо? Да, в принципе, да, научить можно, применять формулы. Насущность? Ну, насущность этой цели, ну, она не входит, так сказать, в круг интересов ребенка, обучающегося. Он Вот это расплывчатся для него, большие объемы информации. Зачем они ему? Какой информации? И зачем статистика? Может быть, как-то без нее? Цель во времени нет, не определена, неясно, за какой период это нужно сделать. Если ее переформулировать, как она вот внизу слайда звучит, то уже становится... Ну как-то более понятно, что нужно делать, как можно измерить. Ну у меня здесь вот для анализа данных, вызывающих интерес у подростков, это так сказать в общем виде. То есть данные могут быть, могут быть различные данные. Обсчитываться может, ну я не знаю, все, все, все что угодно. Большой объем данных, ну, например, учащимся, хочется определить, в какой ВУЗ им поступать и по ряду параметров оценить наиболее оптимальный ВУЗ. То есть у закладываются параметры, которые там удаленность от дома, стоимость обучения, востребованность будущей специальности, конкурс, наличие общежития, если это иногородний ВУЗ там, и так далее в других городах из-за из границы и так далее и так далее или э, покупка новых гаджетов, тех же, допустим, смартфонов, планшетов э, или чего-то там еще, где нужно сравнивать какие-то большие э, большие данные. Но это все вот к примеру. Итак, из более четко сформулированной цели мы можем уже выделить задачи. То есть пункт второй у нас – это задачи. То есть на трех китах у нас стоит про, э, планирование проекта с целью, когда мы определились, из грамотно сформулированной цели задачи уже формулируются легко. То есть из цели, переформулированной, можно выделить задачи. Вот они показаны на слайде. Это уже более конкретные задачи. Но опять-таки на примере конкретных данных здесь подставляется то, что какие, какие данные интересуют учащихся конкретного класса, конкретной школы. Вот. То есть задачи из цели уже формулируются гораздо легче. Итак, значит, цель мы поставили задачи, сформулировали. Далее нам нужен план проекта. Значит, что такое план и что такое планирование? Ну, значит, это такая деятельность, которая связана с действиями. Это вот такие этапы. Установка целей, составление программы, определение ресурсов, определение исполнителей и доведение планов до них. Это в самом общем виде планирования То, что касается проекта. План учебного проекта или любого другого проекта должен содержать следующие компоненты. Равная точка для заинтересованных лиц. Вы меня можете спросить, а какие заинтересованные лица у учебного проекта. Заинтересованные лица это, естественно, ученики и их родители. Родителей нужно вовлекать в учебную деятельность. И хорошо бы это делать так, чтобы эта осознанность была вовлеченная. То есть не огорож, чтобы ребенок придя домой после школы, сделав уроки и уже перед сном, не огорошивал родителей словами «Мама, мне завтра нужен бисер десяти цветов, цветная гофрированная бумага и клеющий пистолет». У некоторых родителей это есть, они могут выдать, но у большинства каких-то элементов будет не хватать. Поэтому привлечение родителей к проектной деятельности позволяет и родителям принимать более осознанное участие в учебном процессе, и повышает и мотивацию ребенка к обучению. Вместе делать с родителями дети любят маленькие. Постепенно это проходит, когда если родители отмахиваются. Итак. Значит, вот пункт, из чего должен состоять план проекта. Значит, хочу вам показать, как вот показывал псевдоцели, так и типичный план отмазка, то, что я называю. Очень часто в проектах можно видеть вот такой план проекта. Вроде бы все написано. Но в то же время ничего не понятно, что делается в проекте, кем делается, по каким критериям будет производиться оценка деятельности и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот таких вот планов нужно избегать. План должен быть четким и конкретным. Значит, но не путайте, есть план проекта, есть график проекта. Две составляющие. График – это составная часть. График можно в разном виде представлять. Например, в виде шкалы времени или ленты времени. Сейчас ну, используется это очень широко. и Есть сервис, который позволяет составлять такую ленту времени. Можно составить такую шкалу для проекта. Диаграмма, диаграмма или график Ганта – это вот столбчатые диаграммы, которые используются для иллюстрации. То есть, видите, по горизонтальной оси стоят даты, по вертикальной стоят виды работ. В виде столбиков против каждого вида работ рисуется протяженность во времени и вот для чего, почему я говорю о графике вот графическое представление оно всегда более наглядное. Посмотрев на такой график видно, где пересекаются какие-то виды работ, то есть позволяет грамотнее распределить ресурсы, временные какие-то затраты, увидеть отставание в проекте если оно есть, да. Значит, кроме... Можно руками это рисовать, естественно. И компьютер – хороший инструмент, но ручка с бумагой – тоже инструмент хороший. Можно рисовать это все и руками. Но если уже говорить о компьютерных технологиях, хочу вам сказать, что есть специальные программки, в которых вот эта вот диаграмма Ганта является лишь частью. Значит, есть... Платный компонент, то есть Microsoft Project, программа, входящая в комплект программ Microsoft Office, но по умолчанию, как бы она, естественно, ее нет. То есть если это домашний офис для дома, для студентов или вот даже для офисных работников, его в этом пакете нет, это отдельно можно купить, отдельно заплатить деньги. Но есть Open Project, программа, аналогичная Microsoft Project, и она бесплатная. Это то, что называется свободным программным обеспечением. Эту программку можно скачать, в ней есть все необходимые функции, вот, и кроме того можно экспортировать документы, да, импортировать, экспортировать документы Microsoft Project. Ну, но нужно, конечно, с программкой затратить время на то, чтобы разбираться с программкой, но в принципе затраченные усилия потом окупаются тем, что руководитель проекта получает возможность отслеживать его выполнение какие-то сбои в нарушении в процессе работы, то есть нарушение каких-то временных сроков, позволяет более грамотно распределить имеющиеся ресурсы.